Как бы типа такого? С самого начала. Будем смотреть, как оно проходится. Просто по старым контентам решил проходить. Здравствуй, малыш. Это твой первый день. Ты будешь именован ККР 01 дробь 138. Мы ждем от тебя великих свершений. В опасные времена, выжить у которых поможет твоя сообразительность. Но в большинстве случаев обрести победу помогут твои прирожденные физические способности. Более того, ты превзойдешь у многих своих собратьев. Данная ситуация здесь будет, главное, наверное, ну, вы сами видели прохождение по этому, это... это, наверное, проходили, видели, так, мы стоим у командос, солдат элитного и без сомнений лучшего подразделения. Как вы скажете, графика вам нормальная? У тебя есть оружие, броня, а самое главное, твои братья. На нашей планете Айвы охотится стаями, чтобы поймать добычу покрупнее. Так и ты, наряду со своими тремя братьями, станешь лирепым охотником на страже Республики. Теперь принес свою судьбу, примкнув в стае в качестве ее врага, Примкни к отряду Дельта. Это Дельта-40, ваша опора, безупречный и дисциплинированный солдат. Это Дельта 62, сердце и душа вашей команды. А это Дельта 07, самый свирепый охотник среди ваших братьев. Каждый из вас часть одной личности. Республика призовет вас на службу, и если понадобится, вы пожертвуете своей жизнью. Мы уже декабря, получается, обновили, я не знаю, там локация. Сержант, сажайте солдат на корабль! Так что, я не знаю. Следу готовы! Давненько я бы не играл, Корабль потому, на, что... на месте! нужен же, шевелитесь! шевелитесь. Вперёд! Пушки сдвиньте к корме! Загружайте патронные снаряжения! Перед, перед! Сэр, на время перелета мы должны разделиться. но мы следимся на геонодисе. Не отставайте, сэр! Геоносис дельта 38. Приятно видеть, что вас наконец-то отключили от симулятора. Меня назначили вашим советникам. Я стану вашим проводником, пока ситуация не изменится. Или нас всех не убьют. После посадки вам необходимо встретиться со своим отрядом. Дельта 62 где-то поблизости. Ваша первая задача найти его и объединиться. Ваша основная задача найти Санфэка и уничтожить его. По ходу операции я буду сообщать вам дальнейшие приказы. Удачи, команда! Хорошо, вот и зона высадки. Спускайтесь. Осторожно. При необходимости я буду снабжать вас всей тактической информацией. Она будет отображаться в виде килограммы а -а -а. на вашем гироскопном дисплее. А текст сообщений будет выводиться в этом месте. Вот и ваше задание. Ваша главная цель – это глава Диануфиса Сантэк. Дельта лидер. Крайне важно, чтобы Сантэк не сбежал. Дельта лидер, с вами все в порядке. Вам только что задела противопехотная пуля. Состояние вашего здоровья не очень хорошее. Подличитесь Бахтой, прежде чем идти дальше. А рядом с вами Бакта автомат да, сын, ну, давай, Командир сканеры показывают, что ваши здоровье в норме. Можно продвигаться дальше. Они в окопах! Отходимся, Торгама! Отходим! Получено новое задание. Доберитесь до упавшего корабля. Обновляю показания целевого компаса. Целевой компас указывает на вашу следующую цель. Это 38. Очистите зону возле упавшего корабля. Бегают, это вообще идеально, честно. Их слишком много! Довольно немного трубки, они всегда могут, могут что-то глянущие, да. Отличная работа, дельта Тридцать Восемь! Нам, нам нужен медик! Эй, hey, 35, смотри, команда! Если то, что они говорят, правда, то они одни могут закончить эту войну. Сэн, вы направляетесь на вражескую территорию. Там все просто дроиды, минотековыми. Построенные нами баррикады. Единственная наша защита. Вон приближаются дроиды. Противник прорвал нашу линию обороны. <связь> Дельта-62 рядом с вами. Вы скоро с ним встретитесь. Сожрите бой, тупые дроиды! Да! Вот вам еще! Дельта-62 готовить. Да. Отключайтесь к вашему визорному дисплею, босс. Эти звуковые турели просто разрывают наших солдат. Дельта-лидер, я загружаю ваш визор вместо заложения спрятки. Этот Запал, этот не можно, чтобы ты разрушил этот бункер. Отлично. Жить как хочется что-нибудь взорвать. Вам большую воронку или маленькую, Сад? Запал, просто создай на проход, только постарайся нас не взорвать. Внимание, отряд, к вам приближаются гианазианские войны. Заряд доложен готов к детонации. Он в вашем распоряжении, босс. Тяжелая артиллерия преградила нам путь. Вам направляется корабль Хакер. Так, сюда не Так, еще а тут не насчет, не как не я понял, поднимать еще надо будет. Продолжаем, командос. Я буду следить за вашим продвижением из корабля и в случае необходимости снабжать вас... Помните, Дельта ой, ой, ой. ваша главная задача это санфэк, но сейчас необходимо встретиться с Дельта 40. Это бомба. Вперёд! Да пошли, пошли. У меня плохое предчувствие. Дельта 40 находится за этой дверью. Заложите заряд и взорвите. Я скажу ему, чтобы он отошел. Прикрывай. Да это, это прикрывается-то? Закладываю взрывчатку. Ну закладывай, что ты. Заряд заложен готов к детонации. Он вашем распоряжении босса. Думаете, этого достаточно? Ну, Подключаюсь к вашему визорному дисплею, сэр. Да, да. Спасибо. Вильта лидер. Советую вам приказать Delta 40 взломать управление щитом. Он в этом просто профессионал. Взломаем Состояние вашего отряда отображаются тут. Три. Ну, два. Тут взломали, правда, один. Сеть взломана. Счет отключен. Мы внутри. Вперед, вперед! Видите, ротены. красиво вышла. Вы приближаетесь к двери ведущей в ангар. Активность в ангаре свидетельствует о том, что они не знают о вашем присутствии. Советую выполнить процедуру взлома терминала этой двери и тихо войти внутрь. Время тапануло. Ах! Пошел ну, на путь уничтожен. Ага. Хорошая работа, Дельта. О, хпс есть. <поср yapıyor> Это пушка бесконечная, как я помню. Это еще один должен был наш отряд быть. Начать взлом Дельда. Мне нужно прикрытие. Давай, давай. Так, зачем тебе прикрытие? Почти готово. Да не почти готово, а уже готова. Дверь открыта. Mm. Смотрите жучары с палками. <звуки> <звуки> Здоровья, тут отлично, сад. Советник, в ангарии мы обнаружили пару геоназианских истребителей. Мы не можем позволить использовать их против нас. Уничтожьте их. Цель За загружена ваш целевой компас. Ответка! Скай пока не махалывается, я поставлю бомбу. Безупречный выстрел команды Ответовать пошел Бега 40 вылечим на 100% Ложись! Идем дальше, ответ 5 А здесь темновато. Отряд Дельта. Переключите режим визора. От паузы летолобу. Переключая визор, на нужно увидеть. Дельта 62 передает Жень. но мне кажется, что здесь насекомые. Отключите этот режим Дальта. Здесь достаточно светло. Есть, сэр. Хорошо, теперь используйте подрывной заряд, чтобы расчистить проход. Грудия, дай да. иду лидер от Мы перехватили сообщение Сантека. Он находится на один уровень ниже вашей текущей позиции. Геоназианцам известно о вашем присутствии, и они в полной боевой готовности. Так что будьте готовы к серьезному сопротивлению. этого коридора находится прямо над стратегической комнатой Санфека. Вы можете спуститься вниз по веревке. Вас понял. Давайте опустимся на нижний уровень. Как быстро пошли. Дельта Лидер, Дельта 07 рядом <связывается> с вами остается в укрытии. Продвигайтесь с осторожностью. <связывается> Дельта 07 подключается к вашему визорному дисплею, мы <связывается> Знакомишься с местными? Да, седьмой. Было весело. Где Сапфак? В следующей комнате, босс. И не беспокойтесь, парни. Пару мишений я вам оставил. Рополот от этих Занимаю позицию. Давай, слава, попобыстрейте. Может мне куда-то встать надо? Вот, По-моему, такое. Сантек выбежал в дверь. Остановите его. Он смог вырваться. Дельта лидер. Крайне важно, чтобы Сантек не убежал. О. Еще один гон. Желеняки! Такой большой. Хорошая работа, командир. Вперед да, боевые супердроиды. Всем отрядов концентрируйте огонь на одной цели, чтобы пробить ее броню. Да. Передаешься? Процедуры с из бакты Дельта. Не пойму, что вы хотите, Дельта 38. Применяю фантуса. Теперь мне намного лучше. Команда с свылечен. Эта дверь закрыта. Вам нужно сломать собирающий механизм. Мои сканеры засекли множество врагов по ту сторону двери. Советую быстро войти и зачистить помещение, выполнив вместе с вашим отрядом штурм двери. Как только заряд будет заложен, отходите. Это концертная банка отлично! Вот он по ту сторону жидан! Дельта лидер, Прикажет детектору всем занять снайперскую позицию! Нам нужно взять Сантека на мушку! Сантек убегает! Как всегда готов встать! Истребитель Санфэка сейчас взлетит! Дельта! Да что же вы делаете?! Он взлетает! Ты его упустил! одного жучару меньше. Да! Обожаю этот запах! Я чую только запах горящего Это Это мои сканеры засекли взрыв. Так точно, объект уничтожен. Вы это видели? Этот корабль не похож на геназианский. Так точно, он не опознан. Я проверил в данных разведки, продвигайтесь дальше Дельта, нет времени праздновать Дельта Стало известно, что отряд под командованием Дельта 36 был потерян Их задание заключалось в уничтожении паблики дроида в этом секторе Теперь это задание вашего отряда, пройдите к лифту Пошли, пошлите все придет. Что мы быстро ее проходим, ну тут еще главы есть, так что Ты еще жопа будет по данным разведки известно, что глубоко под землей скрыто несколько фабрик, но нашим войскам к ним не добраться. Судя по излучениям тепла из этой шахты, внизу находится одна из фабрик. Ее уничтожение значительно увеличит наши шансы на победу. Сканеры не могут определить ее точные координаты, так как мешает лучшее устройство, находящееся рядом с вашей позицией. Сначала отключите это устройство. Когда закончите, я смогу провести вас к главной цели. Время от времени. Связи, но как только мать -то выходит. Пока лучше, чем. Сигнал против, что жалко, интересно было подслушать. Генозианские войны! Это было просто. Врачи у них Пушку. Снайперский режим. Самый меткий, самый смертельный. Начать штурм внутри на двери командос. Приступаю. Командос. Закладываю детенат. А, это... Назад. Ложись. ликвидирую. Вперед, уничтожим противника. Чувствуйте запах. Они собирают винтовую смолу. Взрывоопасная штука в необработанном виде. Слышно звук работающих машин. Похоже мы на верном пути. О, Но новая игра. Да, я смогу прихлопнуть еще больше Вы Просто посмотрите на это местечко. На мосту обнаружено несколько целей. Это лидер. Здесь подходящее место для ведения снайперского огня. Эй, где У нас то огонь открыл? Заряжаюсь. Противник уничтожен. Этот готов. Блин, знаете, их ненавижу эти пушки такие снайперские. При дога увидели Delta 38. Чего там увидели? по носу он попал не нравится мне этот звук наверху должно быть идет битва Фу! это на секторе дражаться прими Бакту Командос со в команде здесь и ты нет ничего. Ну тут яйца. От здесь. этого местечка у меня мурашки по коже. Что ли тогда это подобные штуковины? Господа, похоже на в генадианской родильной палате. Кто бы мог подумать, что это и есть яйца? Держитесь от них подальше, на всякий случай. А я думал, что ужаснее, уже с ним ждут будь. Молодина, брат. Будьте осторожны киноземские войны ради людей ребят припасы закучились. так кто-то боевые запасы да да я а? помню кто команда дымность <связь> Стань Встань там, Дельта. Уже иду. Вижу блужащее устройство, но оно закрыто щитом. Терминал щита должен быть где-то рядом. Граната! Может стрелять! Ой, Поступите Я обнаружил обнаружу панель управления на задней части пещеры! Это Дельт 8, за Спасибо! Хорошая работа, Дельта! Прими бакту, командос! Понялся! Противопологом в конце этой пещеры стоит компьютерный терминал. Должно быть, он управляет чертом глушащего устройства. Станис проплывает меня Дайте на всем рано. Хоть кто-то, помогите ему. седьмого. Баб до команды. Чит отключен. Давайте взорвем это устройство. У нас все получится. Нужна перезарядка. А. А. А. А. А. Инструкция требует уничтожения противника, в первую очередь, а лишь потом я могу вам помочь, Нужна немецкая помощь. Садамин, не играл, как бы. Будто... Паси не меня. нас их любой может, кто хочет раненировать. Прими бабду, командос. Уже иду. Рейдер, я так крутой выкрал. Извлечись, Дельта! Прекратить процедуру факте, Дельта! Он квактер, Дель, к бахте, Живо! Я на взяться на подходит. Обеспечен им снайперский огонь, Командос! Труднее! Убейте их, Дельта! Обить заряд на глушящем устройстве. Ставлю заряд. Оставить позицию, дейка. Когда ловится, вперед. Отходим, дейка. Отличная работа, связь восстанавливается. Начальное сканирование показывает, что на один уровень ниже вас находится огромный комплекс. Вы должны выйти через прогулки. это обещано через прогиб через прочим настрожичным устройством. Сейчас устройство. Хватит хромать! Иди, прими банк то солдат. Не могу это делать, Так, так ладно. Конечно, немножко потопано будет ничего. Там рядом еще одна чиселка есть. Прими баб, то Есть, сэр, благодарю, сэр. В конце этой шахты есть выступ. С него можно спуститься по веревке на нижний уровень. Главное, чтоб пацаны были живы живые. Давайте опустимся на нижний уровень. Прямо за вами, лидер так. отряда. Будьте осторожны. Мои сканеры засекли внезапный всплеск активности в вашей зоне. Вентиляционная труба ведущая к фабрике находится на противоположной стороне пещеры относительно вашего положения. Понятно. Мои сканеры не могут найти вход в фабрику. Вам придется импровизировать. Геоназианцы. Осторожно. Атакуйте новую царь с фланга. Укрытие. Сложено. на всем перезаряжаются. Граната! Отлично Что это было? Геонадзианская элита. Остерегайтесь их лазер. А где процедура с мактемитами? Да? Я его бахту. Попытаюсь их. Где? На конце этого моста стоит звуковая турель. Это сорт перезаряжается. Класс держит. Направляйте туда. Отвлечься, ДНК. Они забаррикадировали мост. Давайте-ка поставим заряд на эту преграду. Как-то делал свое дело. Надо поставить сюда взрывчатку, Дельта. Да? Устанавливаю заряд. Прикройте меня. дельта всем перезаряжается. В этом деле лучше не спешить. Сами знаете. Заряд установлен и готов к использованию. Ну что, патроны... Назад! Продолжайте движение, Дельта. Похоже на океан лучевое оружие. Силой клянусь, ужасная штука. процедуру разрушения, Грейта. Устанавливаю заряд. Да? Может кто-то меня прикроет? В этом деле лучше не спешить, сами знаете. Теперь я готов. движение под Дальше не пройти. Похоже, нам придется создать собственный мост. Меткое попадание! У нас да Хорошо, что на мощная взрывчатка у основания этой колонны может создать нам мост. Подвольте, подвольте, подвольте. Укройте, Дельта! Я понимаю, это... Ты к вам живо! Я уже думал, что вы не наедете свой собственный. Это то, что нужно. Отличная работа, Дельта! Фабрика находится прямо напротив вашей позиции, Дельта! Фабрика находится в конце этой вентиляционной трубы. Поторопитесь. Седьмой эту укрытие. Найдите компьютер и скачайте чертежи ну пабрики. Я что, проанализирую чертежи их чертежи в узких слабых местах. Всем пока.